Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня я буду запускать вирус Троян Мемс. Троян Мемс. Так, что у нас тут? Буду, запис... буду запускать Троян Мемс. Вот он у меня, он уже скачет. Мемс 1.0. Сначала я вам покажу, как эта виртуальная машина вообще работает. Тут у нас есть образ видео. Можно такой видос запустить. Комендую мои параметры готовы. И бегущие лошадки. Видео у нас производится. Даже можно сказать немного хорошо. Ну, короче, ладно. Документы тут. Сколько тут? Тут целые 17 гигабайт. Так, что там было? Ух ты! Можно таких пингвинчиков сделать, что она мобочка Ух ты! Как смотрите, какие у нас красивые э, эти покемон-пингвинчики. Ладно, давайте запустим вирус э, менс. Извлечь вс. извлечь мемс. Можно и запустить. Да, капушки. А! -а, -а! и так что дальше? Вы у меня с... Я пробую... Я пробую... Я пробую... слетела, серьезно? У меня винда слетела.